Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радио, телезрители YouTube-пользователи. Мы находимся в центре сан -Гейт. меня зовут Майкл Мелехов. И сегодня у нас такая необычная встреча в Google Hangout. Встреча эта посвящена астрологии. Ну и поскольку это посвящена астрологии, то у нас, соответственно, в этой комнате... Которую вы видите на экране, пока что вы видите телевизор. Сейчас появятся наши профессионалы-астрологи Василина Мицкевич всегда дамам вперед, и профессиональный астролог Андрей Бухарин. Дорогие гости, дорогие друзья, здравствуйте. Здравствуйте, приветствую всех. Да рады, рады вас видеть, рады вас слышать. Буквально вчера мы провели, то есть мы сегодня поговорим, естественно, об астрологии, поскольку, так сказать, тема у нас такая. Это первая передача, которая предваряет регулярные, скажем, такие программы, не просто радиоэфир, который мы обычно делаем, который все видят и слышат, это все останется. Но вот было мнение о создании такой программы, закрытой, полузакрытой, открытой где э, желающие могут прийти в эту комнату, задавать свои вопросы, задавать свои комментарии. Мы не, специально не делали никаких анонсов. То есть это будет открыто. Э, сейчас эта программа будет открыта. И э, все будут, э, в общем-то, могут ее посмотреть, о чем идет речь. Так вот, э, мы будем говорить об астрологии с элементами обучения и, и даже с консультациями какими-то. Ну давайте мы с чего-то начнем, а начнем как появилась такая наука, как астрология, является ли она действительно наукой и почему ее называли лженаука? То есть, ну где-то вот в 500 каком-то там году э, был император, который решил о том, что это все плохо, неправильно и об этом как бы знать не надо. И вот э, после этого начали астрологии предавать анафеме, инакомыслящих сжигать на костре и так далее. И так далее. Mm -hmm. Вот ваше мнение по этому поводу. И опять же, когда это все возникло? Потому что есть точка зрения о том, что мы с Василиной беседовали несколько тысяч лет назад, 2, 3, 5, 7 тысяч. Но вообще-то говоря, есть упоминания о том, что астрологические вычисления, и причем очень и очень точные, возникли гораздо раньше. Ну, давайте мы начнем, наверное, с Василина. Василина, вам слово. И Нам нужны факты. Астрологи, как правило, отбираются на факты и числа. Ничего не домысливают, ничего не придумывают. И у нас на сегодняшний день нет конкретного числа, когда же родилась астрология. Но понятно, что переданы астрологические знания нашей цивилизации были именно тогда, когда на нашей планете проживали две расы. То есть упоминание о первой э, предыдущей, вернее, расе у нас есть и в Священном Писании, и во многих других текстах. Но когда проживали те люди, и уже наши люди появились, обыкновенные, вот так как, как мы сейчас. Но это более семи тысяч лет назад. А уж цифру там в миллионы лет, может, была цивилизация вторая, третья расы. Но астрология передалась нам от предыдущей расы. И они проживали вместе с нашей расой, но, к сожалению, видимо, их организмы не смогли адаптироваться. Поэтому люди предыдущей расы знания передали по возможности и покинули нашу планету либо просто вымерли как мамонты цифру цифру назвать я не могу могу сказать что больше, 7000 Можем, наверное, больше 7 тысяч лет понятно наверное больше 750 лет понятно андрей андрей бухарин пожалуйста вы вам нравится. слово как вы считаете uh, Я считаю, что астрология, официальная точка зрения, что астрология, это там 4500 лет, это аргументируется найденными глиняными табличками в Вавилоне или Шумерах там, в, в местах. Но фактически есть Египет, скажем так, Колыбель, на сегодня сохраненные скажем там, пирамиды, которые собственно Многие такие тайные тексты написаны, и некоторые из них расшифрованы, в частности, хроники строителей пирамид, насколько мне известно. И суть этих текстов, она э, говорит о следующем, что порядка 12 с половиной тысяч лет назад, после катастрофы, которая э, смыла на земле предыдущую расу, э, как я понимаю, она была более высокого роста, в частности вот если на Мловацкую, она свалится на более ранние источники, что человечество было доходить до 54 метров роста. Ну, не предыдущие 54 эти великаны были, а предыдущие где-то метров 9, потом 18, насколько памятные изменяют, как какой-то там средний еще промежуток был, и 54, это самый те, которые были первые, но они были такие разуплотненные, то есть они не такой плотности, как мы сейчас. То есть тенденция такая, мы становимся более плотными и маленькими, как на ростном Но, разумеется, и мозгов не становится. Представьте себе, человек гуманоид 54 метра, какая голова у него, да, сколько у него серого вещества. То есть, естественно, что он мог производить совершенно другие вычисления. И поэтому многие вещи, которые нам помогают сейчас компьютеры, тогда просто щелкались при корихе уме. И, в общем-то, вот в этих текстах там же и сказано, что когда после того катаклизма, который смыл предыдущую э, цивилизацию, э, ну, тут считают Атлантов, там Лицев, это уже исторично, э, то есть была, вот, была цивилизация на Земле, она была смыта мегацунами. И пришли зарождать новую расу не семь, как написано в печати здесь, а девять белых царей, белых богов это такой очень известный факт и один из них был Бог Тот то есть там были Нефтида вот эти азии, вот эта вся компания была и один там был этой компании Бог Тот то есть по славянской, скажем, аналогии, это число Бог, и он, собственно, прародитель астрологии, который, то есть человек, скажем, министр астрологии, скажем, в так сказать, временном правительстве эзотерическом, которое пророждало новую расу на Земле, и он, он, собственно, обучал людей. То есть знания были не, как, не с позиции, как настоящая наука в современное время объясняет, что люди древности, наблюдать и из наблюдений делать выводы. А наоборот, давать знания, откуда это сверху, люди древности, скажем, проверяли свои наблюдения. Вот такая моя точка зрения. Понятно. Ну, давайте теперь я чуть-чуть, может быть, выскажу точку зрения э, восточной э, культуры, в том числе восточной, э, возможно, астрологии или ведической астрологии. Ну, во-первых, давайте мы начнем с того, что сейчас Андрей Бухарин упомянул тот, да, тот атлант, или герместр-осмегист, он спускался в залы, были специальные залы, сейчас не будем вдаваться в эти детали, где он омывал, омывался, так сказать, в подземном озере, которая давала ему бессмертие относительное бессмертие на протяжении очень многих десятков тысяч лет и он не только принес астрологию в том числе это да, это было но это было значительно раньше почему потому что если говорить о ведической цивилизации то она состоит из четырех юг наверное многие это знают Андрей тоже в курсе дела который называется Сатия юга Два Пара-юга, третья юга и Кали-юга. Вот мы сегодня, причем Кали-юга это эпоха полного увядания, полнейшей деградации. Этим завершается цикл смены Маха-юга, которая включает в себя вот эти четыре юга. В сумме, в сумме эти юги примерно четыре с половиной миллиона лет, то есть миллион восемьсот шестьдесятом с чем-то это Сатия юга потом миллион 200 там чем-то это э, два пара юга, трета юга 860, где-то 430 тысячи лет это калий юга и это правда о том что в каждую югу если мы идем в обратном порядке то есть если наш сегодняшний рост ну грубо говоря 2 метра чтобы для, округлить э, или метр семьдесят пять восемьдесят не имеет значения то в каждую предыдущую югу он был в 10 раз больше. Поэтому кто это не верит, это элементарно проверить. существует э, захоронение. Более того, и в Библии это написано, сколько лет жили люди. То есть, если мы живем сегодня усредненно 100 лет, хотя и 100 лет уже сегодня никто не живет, то почему? Потому что Кали-юга началась где-то примерно 5 с лишним тысяч лет тому назад и прошло с 432 тысячи, 432 тысячи лет, осталось 427 тысяч лет, после чего будет полное разрушение и идет деградация и уменьшение роста, и уменьшение продолжительности жизни и деградация там, мозгов, это правда, к сожалению. Вот. Так, поэтому, конечно, если мы в 10 раз увеличим и, и рост, и продолжительность жизни, то можно представить себе, сколько лет жили наши древние предки, 4 там, миллиона лет тому назад, и какого они были роста, и какие они были умные. Понятно, что те астрологические, скажем, и вычисления, и измерения, и все эти астрологи, если взять это как, скажем, какой-то аксиома о том, что это таки, да, может быть правда, можно представить себе, какие у них были возможности и способности и так далее. Ну, к сожалению, все это дело э, кануло в лету, уже давно. Ну, и если мы говорим уже о Герместре Смегисте, то это тот Атлант, который, так сказать, последний был. Но считается так, опять же, считается, что Атлантида погибла порядка 40-45 тысяч лет тому назад. Вот. А до этого, естественно, там разные цивилизации были, одна технократическая, одна, скажем, там, духовная лемурийская, и там, дравидийская цивилизации. Ну, сейчас не будем в это дело уходить и вдаваться в эти детали. А, ну, это, так сказать, точки зрения, которые имеют право на существование. И об этом спорить -то нет смысла, потому что, ну, кто-то верит в это, кто-то верит в другое, кто-то верит в Бога, кто-то не верит в Бога. Нет смысла. Мы для этого здесь и находимся, для того, чтобы дать какую-то информацию, как она будет воспринята это вопрос другой. Андрей, мы говорили, наверное, к вам, поскольку две последние передачи мы провели с проектом основания Василина, руководитель проекта, последняя была только с ней, а до этого был у нас еще специалист этого проекта основания Дамир. И мы говорили о календарях, и календарях, в том числе Овестийский календарь. А вы обучались в школе у Павла Глобы. Вот э, ваша точка зрения на эти календари и о том, что происходит вот, как бы сегодня. Есть ли какие-то вот совпадения, циклы, там другие совсем циклы, там, э, 32 года, скажем, вот, мы беседовали? Конечно. Интересно. Эти даны как раз, то есть на календарь вестиский, он, ну в частности, там Сатурньянский, сколько там, если этих животных, может. то есть эти э, циклы, как я, понят, я понимаю, еще до катастрофы были, то есть, которые даны были еще человечеству. Э, вот когда еще орбита Солнца была 360 суток, кстати, откуда здесь 360 градусов? Ничего Никто ничего не придумывал. Сколько дней Солнце проходило, пока э, не, не становилось на то место, где она была, скажем так, в предыдущий раз, проходило ровно 360. Это было довольно недавно, так относительно, если человеческая память до сих пор сохранила. Почему не тысячу, не сто делений? По идее, у нас же истеричная система тоже присутствует. А именно вот такая 360, там вот какие-то вот такая странная, скажем, у нас же не, не, там, не, не 36 пальцев, да, а вот у нас 5 пальцев, то есть 10 на руках, 10 на ногах. То есть как бы в десятилетичной системе у нас э -э, анатомические показатели, ну разве что еще можно... Э -э, 32 зуба, да, вот зубы тоже, кстати, они... Очень интересное э наблюдение. ...вещи родовые имеют и прочие отношения. Ну, я скажу следующее мое такое мнение, что я в целом использую, э например, характеристики дней э по цветовой гамме, то есть вот именно вестийские. Но с позиции, как это проверить, э работает или нет, э вопрос задать Именно с такой категоричностью я не могу на этот вопрос обратить, Потому что это все субъективно. Вы знаете, вот сегодня надо темно-красный цвет, видите, я вот в нем один. Ну, так, так есть, но тем не менее, ну, вот, насколько это помогает, либо не помогает, но я стараюсь придерживаться. А кстати, почему? Опять же, это дать традиции, хотя я, лично я не сторонник Непроверенную, скажем, такую информацию, особенно когда ее, ну скажем, такие, такие ауры такой традиции как бы упаковку такую дают, В случае именно календарные циклы, именно вот дневные солнечные дни я вот так использую свою жизнь, если это интересно. По годам вопрос спорный. Потому, что это субъективная оценка, что, допустим, вот там, условно говоря, филина или какого-то другого там авистийского зверя, потому, что там другие, кстати, там не вот не как юпитерианские, не вот это 12-летняя, в китайской традиции, как точно называют восточная, там сатурнянский вот этот цикл там, для творческих таких личностей для индивидуумов больше там, характеристики дает. Но, опять же, субъективно. Хотя, Юпитер, вот, если брать цикл юпитерианский, то есть вот те, как быка, козы, там, это собаки, петуха и так далее, это реальный факт положение Юпитера в знак. Цикл Юпитера, ну, почти, там, 12 лет, чуть меньше, 12,8 в принципе, 12 лет. А 32-летний цикл старый, вот, Сатурна, который, как нас обучали, что был такой до катастроф, не соответствует современному циклу Сатурна в 29,5 лет. И здесь, опять же, вот как это проверять, когда по факту мы имеем один... мое мнение по этому вопросу твоим. так э, дипломатично я отвечу. Понятно, понятно. А, Андрей, хорошо. А, ну, я бы, скажем так, поспорил бы с точки зрения нумерологии, а, поскольку по нумерологической, ведической точнее, нумерологии сегодня четверг. Четверг – это Юпитер, Юпитер – это оранжевый цвет, а красный цвет – это Марс, это вторник. Если говорить о днях недели. Опять же, ну, цифра, да. Значит, но ну, сегодня это 16 число, вообще-то говоря. Если взять 16 число, то это, вообще-то говоря, семерка. А семерка соответствует, опять же, физической нумерологии планеты без массы, которая называется Кету. Вот. То есть Южный узел Луны, что соответствует возможно Нептуну. Ну, давайте мы спросим Василину. Она у нас как-то что-то молчит. Василина, вот в свете того, что мы сейчас рассказывали с Андреем, как вы ну, к этому относитесь? Ну, я считаю, что цикл 32, как говорится, имеет место быть. Я уже говорила в прошлой передаче, что 32 число очень интересное, не только в астрологии, но и в математике. А при умножении 32 на число Пи получается, круглое число 100, при делении 32 на число Пи получается 10. Это мы как раз возвращаемся к той истеричной системе, как Андрей говорил, 10 пальцев и 32 зуба. То есть это вот какая-то средняя середина человека, одна из его составляющих. Но и цикл 32 все-таки прослеживается, цикл Сатурна... Э, соединение с плутоном каждый раз вот получается просто разные числа один раз 37 лет проходит потом 35 и до 32 лет доходит это соединение семь раз повторяется и каждые семь лет 32 цикл повторяется то есть это именно соединение сатурна с плутон mm -hmm. или побрать среднее арифметическое этих семи циклов тоже будет 32 Поэтому 32 и Сатурн очень связаны, но не соответствуют периоду обращения Сатурна вокруг Солнца. То есть, услышали звон, да не знают, где он. Сатурн, да, согласна. Но не период обращения Сатурна, а что-то другое. Не зря Андрей сказал про зубы, значит, тут как раз-таки тоже собака зарыта. 32 и зубы, и Сатурн. Все это в астрологии пересекается. Это одни и те же характеристики. Вот. Ну, надо копать. Может быть, еще больше истины мы найдем. А этом числе 32. Вот вы знаете, 30, 32 зуба, тут есть очень интересная история. Она, правда, несколько ну, такая непонятная, странная. То есть, когда-то, вообще-то говоря, в ведические времена, были люди, когда они верили своим учителям. То есть, вот человек говорит, то есть эти учителя они были так сказать обличены полномочиями и люди верили до беспредела вот полностью вот все что говорит то и говорит это не к тому что у нас сейчас выступают астрологи мы им без сомнения верим и все наши радиослушатели и телезрители тоже верят но вот давайте мы сейчас перейдем у меня к вам вопрос дилетантский вопрос ну, просто для интереса, значит. вот период обращения Сатурна вокруг Солнца, он такой-то, человек рожден, определенного, еще раз, я по нумерологии упрощенно, он рожден 8 числа, восьмерка в нумерологии Сатурн, то есть он как бы из сатурнианского плана, значит, товарищ, с определенными качествами, пахаря, вот, ну и там много всяких качеств, и он, вот его главная регулирующая планета до возраста примерно 30, 35 лет, это Сатурн. Но в то же время каждый человек вступает в какой-то свой конкретный цикл Сатурна и как это соответствует тому, скажем, вот подциклы, вот как это, как это объяснить. Вопрос понятен или нет? Не дослышь, что-то немножко. Андрей, вы дослышали? Ну, я уже отвечал, кстати, ранее на этот вопрос. Ну, а давайте еще раз. Я хочу сказать, что вот, разная, скажем, астрологическая традиция, если мы сейчас озвучиваем, это вводит некоторую сумятицу, слушать. Потому что э, нумерологическая, скажем так, э, база э, западная, она отличается от восточной. Потому что Сатурн, допустим, в западной традиции, это цифра семь, а не восемь, например, да, то есть единичка — это Солнце, два Луна, четыре — Меркурий, пять — Юпитер, шесть — Венера, семь — Сатурн, восемь — Уран, девять — там — Нептун, ну, опять же, вот на девять — лично остальные планеты какие? Ну, есть точки зрения, что там одиннадцать, двадцать два, тридцать три, такие двойные там цифры, дальше в частности 30 хирон и так далее то есть ну, может быть имеет это место я не отрицаю вот, поэтому вот в этом плане ну, с Майком не то что не согласен как бы вот мы если у нас посыл передачи или ну скажем такой какой-то вот обучающий то надо бы как-то нам в одном русле идти чтобы у слушателей не было путаницы особенно начинающих Потому что, в одном случае, мы говорим про один цикл, Майкл допустим, говорит про лидический. Лидический цикл, кстати, какой? 18 лет у Сатурна, да? Был, например, я такой. прошу прощения, Андрей, я как раз таки не имел это в виду. Я имел в виду э, точку зрения просто астрологическую. Может быть, я не так объяснил, как надо было объяснить, то есть, вот Василина не дослышала, а вы, так сказать, не допоняли то, что я хотел подать. То есть человек родился, и у него главная планета, к примеру, Сатурн. Но есть подпериоды. Еще раз я говорю, это уже какие-то технические детали или какие-то вещи, которые у каждого человека свои. Вот не вступает ли в конфликт вот эта вот вещь? Скажем, ну вот сегодня, к примеру, моя жена находится вот в этом цикле Сатурна, который будет продолжаться достаточно долго, но она абсолютно не сатурнианка, будем так говорить. Вот как здесь надо себя вести, как надо жить в этом цикле, поскольку Сатурн, планета тяжелая достаточно. Я тоже тогда вопрос я не расслышал, я согласен с Василисой, я не совсем понял суть вопроса, -то в чем заключается, если можно... Человек, человек... Я, наверное, поняла, и я попытаюсь объяснить. Вот, давайте. Но начну немножко издалека, но это очень важно. Вообще, в христианской религии есть такое противоречивое изречение, на которое все вот нехорошо реагируют. Говорят, что ребенок рождается уже грешником. То есть есть такое, я думаю, вы все слышали, и некоторые даже возмущались, как так, ребенок уже грешен. Так вот, именно с момента рождения уже в судьбе каждого цикл Сатурна ощущается. И никуда мы без него не денемся. Каждый шаг, каждое мгновение, мы концентрируем внимание, нам нужен Сатурн. И задача Сатурна как раз таки в том, чтобы все эти конфликты разглаживались. Какими бы они ни были, какие бы препятствия он не создавал, сложные. Всегда Сатурн победит Юпитер в любом случае. Именно система преодоления, умение концентрировать внимание, в каждом возрасте все это улучшается. И всегда нас преследует Сатурн, можно так сказать, в любом жизненном периоде. Нельзя сказать, что э, в какой-то жизненный период э, цикл Сатурна отсутствует. Вот, например, э, э, Майкла супруги столько-то лет, и она попадает в цикл Сатурна. Ну а до этого как? Она жила без Сатурна, что ли? Обязательно он каким-то образом действовал, корректировал ее судьбу. Обалдать я, дослышала, услышала я. Да, я как раз это и хотел спросить. Потому что бывают циклы, подциклы. Ну вот, к примеру, это ведическая, правда, система, опять же, астрология. Я не пытаюсь ввести сумятицу и, скажем, цифры там, с планетами и так далее. Разные подходы. Нет. Я, к примеру, был в по ведической системе в 18-летнем цикле планеты Раху так? с девяносто шестого года с девяносто шестого года, то есть в 2014 году она закончилась но это я был в цикле в таком или под цикле моей жизни этой планеты тем не менее я не рожден под планетой Раху и Раху у меня нету в моих, скажем, гороскопах как главные планеты, которые там стоят там и так далее. Но вот попал я в этот цикл. Вот это я имел в виду, когда человек попадает в какой-то подцикл, и мы попадаем в разные, скажем, в течение жизни. Вот как это корректироваться, корректировать, и надо ли это корректировать? И надо как себя вести именно вот в этом подцикле, который могут неблагоприятно отражаться на жизни человека, на его здоровье, в частности и так далее. Понятно. Дело в том, что нужно себя вести правильно не, в, когда подходит этот временный период, а весь цикл, всю жизнь. Вот сколько ошибок Вы нас завержали э, в прошлой жизни, вот просто Вы получите в этом цикле, как бы Вы не каялись, но единственное, что можно делать... Это, конечно, их исправлять изо всех сил. Но если 10 лет там, или 18 лет ты совершал эти ошибки, и вдруг ты решил, ага, я попал вот в этот цикл Сатурна, вот сейчас я буду хорошим, Это не, этот номер с Сатурном не пройдет. Надо быть жить по законам Сатурна все 18 лет. Тогда и мягко, и мягко будет проходить и этот период. Правильно, правильно. Имеется в виду вот что. То есть, скажем, человек попал в этот цикл, и у него начинаются проблемы со здоровьем. И он пытается, бегать от одного доктора к другому доктору. И никакой доктор не помогает, потому что дело здесь не в докторе, дело тут не в болезнях каких-то конкретных, а дело совсем в другом. То есть гораздо более глобальным, будем так говорить поэтому каждый человек с моей точки зрения должен знать всю свою жизнь и все свои вот эти вот циклы и что они в себе несут это я к чему говорю когда мы беседуем мы не можем каждому человеку дать свою какую-то рекомендацию у каждого человека они свои это я говорю к тому, что вот в таких программах, в которых мы сейчас находимся, которые мы которые предваряем вот сегодняшней передачей, мы будем об этом говорить. То есть взять конкретную, скажем, там, карту, натальную карту и попытаться ее очень так, ну, быстренько, коротко проанализировать. Я понимаю, что это не два часа, анализ и так далее. Мы это не можем сделать в течение передачи. Но, тем не менее, у человека могут возникать вопросы, я полагаю так, что мы можем дать на них ответ. Андрей, я вот это как раз имел в виду, когда я задавал этот вопрос. Не в плане того, что где-то ведическая система не перекликается, только это. Ну, я внимательно слушал. Ну, в принципе, я ничего такого скажу, так отрицательно к этому добавить могу, скажем так, скажем так контраргументы какие-то. Э -э хочу сказать, что я больше тяготею практически, практическому, ну, скажем так, в таком применению. Вот э общая фраза про циклы Сатурна, когда человеку плохо и хорошо, Хорошо бы подтвердить какими-нибудь примерами и астрологически аргументировать, почему в настоящий момент человеку. Плохо именно, ну, вот, например, именно из-за того, что у него э, там, цикл Сатурна. Я понимаю, бывают транзиты Сатурна, когда Сатурн поражает, например, Солнце. И тогда действительно человеку плохо по здоровью, более того, многие из нас уходят из жизни. когда, в те годы, когда Сатурн поражает это, наше Солнце вот, э, вот это, мы об этих циклах говорим? Или что вы имеете да. Да, да. Этот цикл повторяется каждые 7,5-8 лет. Он, между прочим, не 32 года а, длится, он гораздо быстрее. Каждые э, вот 29,5 сколько он вращается на круг Земли, И если мы разделим на 4, потому что там, 2 квадратуры ⁇ одна позиция, ⁇ одно соединение ⁇ то это каждые 7,5-8 лет. И, кстати, очень этот э, транзит, этот, ну, скажем так, один из быстрых циклов Сатурна проявляется в партнерских отношениях. Обратите внимание, что очень многие браки распадаются именно 8 лет. Ну, 7-8 лет, вот кратность это идет. Вот там, особенно ближе к 8. Прожили 8 лет, 16 вместе там, и так далее. И так далее. То есть как раз, когда транзит Сатурна делает, формирует напряженный аспект к Сатурну гороскопа брака. И, скажем так, проверяет на прочность союз. Если союз слабый, то он распадается. Если союз крепкий, то он выдерживает тот период повышенной турбулентности, период, когда могут быть материальные проблемы в семье, могут быть. Непонимание, охлаждение, как правило, потому что Сатурн символизирует собой холод, мороз, одиночество, ну такое остывание, вот, и он в эти периоды, ну скажем так, нелегкие в жизни, ну вот если вот про циклы Сатурна, либо это можно использовать, как... я добавляю, что о каких циклах речь идет. Поэтому хотел бы уточнить, что мы имеем в виду. Мы имеем в виду Фердары, то есть когда эти хронократеры работают сатурна, или что вы имеете в виду? Можно уточнить? А, нет. Сегодня мы ничего не… Что, что под циклами Сатурна вот, подразумевается? Вот 18-летний цикл по физической астрологии – это по аналогии Западной Фердары. То есть когда пошел период 18 лет, скажем так, сатурнианского периода, ну, например. Или солнечного, марсианского. Это одно. А если мы говорим о транзитах, как транзит может быть и в детстве негативный, и в старости, когда угодно. Так же, как позитивным. Кстати, я не только хочу плохом говорить, я хочу сказать, что хорошие транзиты Сатурна они дают карьерный рост, между прочим, помощь влиятельных людей из где-то, кто описывается Сатурном этих. То есть людей исполнительной власти и вообще любят большого поколения. Так что Сатурн не надо однозначно воспринимать, как, да, он, как средневековая традиция, описан как э, большим злом. Он большой зло для ленивых. Это да. Спасибо большое, Андрей. Я, да. Да, я как раз-таки не собирался вдаваться в детали, я просто. У нас первая такая передача, неформатная, будем говорить так пока. То есть мы ее даже нигде не объявляли. Мы просто, вот так сказать, на троих сообразили и вышли в эфир. Но я предлагаю и обращаюсь к нашим радиослушателям сейчас просто... Задавать или давать какие-то свои вопросы, которые мы будем освещать в наших последующих программах, передачах. Если мы говорим о Сатурне, тогда вот все, все то, что можно сказать о Сатурне. Точно так же, как и о других планетах. И сказать, допустим, о том, что сегодня, вот в феврале месяце 2017 года, вот то-то, то-то, то-то. То есть мы планомерно будем переходить с одной планеты в другую и все это, скажем, все применять к сегодняшнему дню, к сегодняшнему нашему миру, в котором мы все живем и больше ничего. Вот я полагаю так, что мы планировали это делать, вообще-то говоря, не более чем полчаса, но примерно так, чуть больше у нас все-таки это дело заняло. Давайте мы тогда на этом остановимся, и теперь слово выносим эту программу на суд наших радиослушателей, как они считают, хотели бы они участвовать в такой передаче, потому что, повторюсь, передачи будет, не все будут открытые, потому что там будут идти какие-то вещи специфические, и это наработки каждого из астрологов, которые он не вправе давать, скажем, в живой эфир, поскольку ну, это труд и очень тяжелый труд. Ну, Спасибо большое, Василина. Спасибо большое, Андрей. И, дорогие друзья, спасибо вам, что вы были с нами. Да, очень рада была поучаствовать. Рада, рада была поучаствовать. Благодарю да. всех за внимание. Всего вам хорошего. Всего доброго вам. Спасибо.